вот ты что хочешь пацаны, вот смотри, вот типа один копает, а вот два что-то пизу гоняют. Они, короче, присели под березку. Под березкой О, ну? Есть? Потом? Вот, вот, вот прилет. Смотри, зари. Ой, красиво. Оп, сори, выглядывают. Что за хуй? И вон, следующий, смотри, следующий, следующий вон третий следующий. идет, смотри. Давай. И вон один. Давай. Покажи Давай. мне, Давай. скорректируй, как я попал. Ты попал сюда? Так. А вот они среди засуетились. Ага, вот этот тип был тут. То есть чуть-чуть правее надо было взять, вон они, ага. видишь, под деревом. Возможно, возможно, пацаны. Там один трехсотый. Возможно. Легкий. Да, он что-то, смотри, 300, видишь, да. над ним. 200 надо. Над ним суетятся. Он, короче, прибежал откуда-то оттуда. Короче, двое сидела тут, взрыв был тут. И он откуда-то оттуда прибежал и туда присел. Отлично, мы сейчас их добьем. Переждашь, да, мы Конечно. туда прямо... В... О, О, летит, летит! Ебать! Да. Ебать! Е... Е... Красавчик! Ебать. Ебать! Во, смотри, сука! Смотри, один прилег 200 ебать, один ходит 30 с красной рукой, один походу уебал. Ебать! Давай еще один стан. Пацаны, батарея, я возвращаюсь. Все, все, 200 точно есть. Это было круто, ебать. Красавчики. 200... На... Чувак, это 200-й, он лежит, ему ты в него тупо попал. А ты метров. Живые. Один, один, один был точно 300-й, один был 200-й, 100 пудов, один убежал, и один 300 лежит там же. Так они же стояли там, как он мог убежать? Ну один какой-то убежал, ну может он 300-й, а, может... После, удара, после удара? да. Да ну пацаны, там такое кино, вышел. Ну а, ну все, мы